Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео хочу рассказать более подробно о своем новом видеокурсе для самостоятельного изучения. Курс называется «Успешный вокалист. Вокальные приемы и динамика». Данный курс подойдет тем, кто обладает достаточно хорошим музыкальным слухом, то есть попадает в ноты и... Также для тех, кто хочет научиться петь песни современных исполнителей, используя как раз такие разные вокальные приемы. То есть суть курса заключается в том, чтобы вы освоили вокальные приемы грудного и головного регистра и научились переходить из одного приема в другой. То есть это и есть динамика вокальных приемов и, конечно же, динамика регистров но также в этом курсе вы научитесь правильному дыханию, если, допустим, вы никогда не занимались вокалом, и вот хотите начать взять какой-то курс, в котором ну, будет практически все. Вот это тот курс, в котором практически все. Итак, научитесь правильно дышать, самые лучшие упражнения я туда добавила. Далее вы освоите базовые принципы вокала, которые позволят вам петь лучше уже за 15 минут. То есть вы сразу начнете встраивать эти фишки в свое пение и услышите заметные улучшения. Ну а потом начнется увлекательная работа над вокальными приемами, очень много упражнений, распевок. Вы можете перейти по ссылке в описании к видео и в первом комментарии посмотреть учебный план, оценить вообще количество уроков и полезных видео, их больше 8 часов в совокупности получилось, то есть этого курса вам хватит на полгода вперед, но ну, вот так интенсивной работы освоение всех упражнений конечно же помимо вокальных приемов грудного и головного регистра мы поговорим о вокальной динамике она также важна и вас ждет раздел с дополнительными материалами который будет еще постоянно пополняться поэтому курс ну просто бомбически. Итак, какие же вокальные приемы вы освоите? Конечно же, вокальный нос, субтон, тванг, белтинг и фальцет, эстрадный академ, микст. То есть, вот это та база, с которой вы можете петь, хорошо петь современные песни. Также я дам рекомендации по тому, как разбирать песни и так далее. То есть, посмотрите учебный план, вы поймете, что это просто конфетка. И специально для вас в течение трех дней, переходя по ссылке в описании к этому видео вы получаете ну просто нереально крутую скидку вот, как говорится нельзя не купить вы приобретаете курс просто с 90 практически процентной скидкой поэтому дорогие друзья сейчас заканчивайте смотреть это видео переходите по ссылочке и приобретайте курс если вам актуальна эта тема и вы хотите наконец-то уже начать круто петь